Друзья, всем привет! На связи Сергей Кириенко. Вам знакомо чувство, когда просыпаешься с утра, ранее рань, смотришь на календарь и понимаешь, что сегодня понедельник, и настроение твое максимально падает. Если это про тебя, я собрал несколько советов, которые помогут тебе сделать понедельник днем любимым, днем, который заряжает, днем, который дает энергию на всю рабочую неделю вперед. Так что мы начинаем. Погнали! Номер один – это начинать утро понедельника в пятницу. Что это значит? Очень сложно скажешь ты, но я тебе отвечу. На самом деле понедельник нужно планировать не в понедельник с утра, а накануне в пятницу вечером, в пятницу, в середине дня, записать все задачи, составить список дней, запланировать время, задачи, сколько каждая задача потребует времени. Четко все спланировать, чтобы в понедельник утром не стрессовать, а начать понять задачи с самого начала. Если ты один из тех людей, которые в воскресенье вечером накануне понедельника уже ходят с кислой миной, понимаешь, что завтра рабочий день, настроения нет, все плохо, тогда просто поставь лайк, напиши комментарий, а я расскажу, как от этого избавиться. Давайте будем честны, все дело в твоем настроек, позитивно настроек в первую очередь. Если ты понимаешь, что что-то не так, Необходимо искать корень, причину того, что смущает, почему плохое настроение и как это можно исправить. Найдя первопричину своего плохого настроения, над ней можно работать, с ней нужно работать, и ее нужно исправить, чтобы это чувство не оставалось с тобой надолго. Ты можешь взять хорошую книгу, пообщаться с друзьями, погулять с родными близкими, сделать что угодно, чтобы заменить позитивными мыслями мысли негативные. Составь список, за что ты уже сейчас благодарен своей жизни, какие позитивные вещи происходят в твоей жизни. Это заменит все негативные мысли позитивными, просто перебьет их и сделает твое настроение намного лучше. Способ номер три – это приготовить еду на неделю вперед. Мало того, что ты будешь экономить время всю неделю, не нужно будет готовить, покупать, думать, что приготовить – это сходит кучу сил, энергии, массу, возможность тебе реализация в других задачах, но также это хороший способ отвлечься от всего негативного, ведь приготовление пищи это такая своеобразная форма медитации, которая помогает избавиться от негативных мыслей, перенастроиться и запитаться также хорошими энергией, хорошими чувствами и хорошим настроем. Пункт номер 4 это наша любимая музыка. Уже сотни исследований есть, которые показывают положительный эффект влияния определенной музыки на наш мозг. Так что хорошая мелодия максимально может исправить ситуацию, негативное настроение, отодвинуть в сторону весь негатив и также подарить там позитивные эмоции. Так что качай любимые плейлисты, открывай YouTube, apple Music, качай свои любимые треки, слушай, отвлекайся от всего негативного и привлекай только позитив в свой мир. Пункт номер пять ⁇ это ни в коем случае не начинай неделю со стресса. Не нужно подрываться, скрывать их, браться за телефон, пытаться решить все задачи которые накопились за выходные, сломя голову бежать в офис, нужно начать день со спокойной, умеренной, расслабленной атмосферой. Необходимо начать свое утро правильно, размеренно, четко. Ты можешь пообщаться с супругой, с супругом, с детьми, пообнимать домашнее животное, пообщаться с родителями. в зависимости от того, как где ты живешь, помедитировать, выпить любимую чашку кофе, чая, что угодно. В общем, сделать что угодно, но чтобы твои мысли были направлены на нужный позитивный лад. Так что начинайте утро понедельника без стресса, максимально попробуйте зарядиться позитивом с утра, расслабиться и затем уже нырять в рабочий процесс. Пункт номер 6 – это быть благодарным. На самом деле любая ситуация является таковой, каково к ней наше отношение. Это как, допустим, ты фотограф, ты приходишь на свадьбу, направляешь свой объектив, и ты можешь выходить либо какие-то позитивные, яркие эмоции, смех, улыбку людей. А можешь э, фотографировать пьяных людей, которые ссорятся, дерутся, делают какие-то непристойные вещи. Так что все зависит от тебя. Ты фотограф, ты направляешь свой объектив и сам выискиваешь позитивные моменты. Полезная практика будет составить дневник благодарности. Каждый день записывать пару вещей, за которые ты благодарен, за которые ты можешь сказать огромное спасибо. Даже если кажется, что таких вещей нет, Следует просто сесть, взять лист бумаги, ручку или смартфон, записать и ты поймешь, что на самом деле таких вещей много. Ну и пункт номер семь – это сделать понедельник своим любимым днем. Генерально скажешь ты, как это сделать, а я отвечу, что очень просто. Нужно всего лишь создать позитивный триггер, то есть сделать так, чтобы ты ждал этого понедельника как ману небесную. Это может быть что угодно, поход с друзьями или с любым человеком в кино, в боулинг, или собираться с друзьями за игрой в покер. В общем, можно придумать любое событие, которое будет триггером, который даст возможность пережить понедельник, дождаться вечера, с нетерпением дождаться вечера понедельника и сделать этот день любимым днем. Друзья, это были 7 простых способов, как наконец-то полюбить понедельник и сделать из этого дня любимый день, а ненавистный день в календаре. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать полезные видео первым. Ну, а мы совсем скоро увидимся. Пока!